Всем привет, бойцы! С вами я, Варька Леди, и сегодня я решила выключить блондинку и наконец-таки взять в руки калькулятор. С чем это связано? А, с тем, что в вводят очень много крутых акций. Угу. Но разобрать, так ли это на самом деле, я решила с вашей помощью... Вы скажете, права я или не права. Комментарии оставляйте под видео. Я буду рада любому вашему мировоззрению. Итак, акция, которая заставила задуматься, называется трейдин. Это фурор! Наконец-то ваши залежавшиеся танки, танки, которые вам не нравятся по каким-либо причинам, вы можете обменять с доплатой. Давайте поподробнее разглядим, что же это такое. А как купить премиум танк дешевле? Trading. Что вы можете купить? Вы можете взять свои танки с 6 уровня по 8 и обменять на такие же танки с доплатой по уровням. Вот это все видно. 6 уровень меняем с 6 на 8. 7, 7 на 8, 8 только на восьмой меняем, то есть потому что у нас получается, что ниже это же будет дешевле, а нам надо доплатить, ну, а как так, по-другому никак. Так вот, маленькая загвоздочка этой акции в том, что танк, который вы будете обменивать, ваш, находящийся в ангаре, он стоит в половину цены, за которую он был куплен. А теперь разберем. Например, вы очень-очень свое время хотели танк Супер Суперперпершенк, вы его купили. Вы играли, играли, играли, а тут слева бац, бац, бац. И... А потом победы пошли. Это надоело, танк стоит в ангаре, полиция, вообще никуда не доехать, никого не пострелять. Да и вообще голодовая фигня. Что ж <связано> такое? О, так нам же апнули Т-34. Все знают, что кусок это идеальная машина для нагиба. Хорошо, я хочу куска. Зачем мне супер -першинг? А теперь давайте посчитаем: так ли на самом деле выглядит трейдинг, как нам представили Варгейминг? Открываем премиум магазин. Проводим маленькое расследование. Так, смотрим техника. Супер Першинг, тот танк, который вы покупали за свои кровные деньги. Он стоит 1649 рублей 45 копеек. Угу. Смотрим кусок. Т-34, танк Нагиба 2706 рублей. Это дорого. Нет, я хочу танк Т-34, и мне не нужен Супер -першинг. Что мы делаем? А он у меня есть в ангаре, давайте-ка я обменяю. А теперь достаем в руки калькулятор, я могу это посчитать в уме, да и вы тоже можете, но наглядно будет удобней. Итого, ваш танк стоит 7200 голды, вы его покупали за эту сумму. Но, 7200 голды вам никто не обменяет, вам обменяют в половину стоимости. Делим на 2, получаем 3600 голды, которые у вас отберет Wargaming. А теперь тысяч голды, которые стоит танк. Но у вас же есть скидка. М -м -м, минус 3600 рублей скидка. Итого вам танк обойдется за 8400 голды, которые вы должны будете доплатить. Но... Это еще не все. Мы идем в золото. И что мы смотрим? С смотрим стоимость 8400 голды. Итого это 1848 рублей. Вроде бы немного. 1848 рублей. Запомни. 1848 рублей. 0 копеек. Вот. Вроде бы танк дешевле. Смотр дальше. 1848 рублей, скажите вы, это же меньше, чем 2706. Но скидку на суперперперперсинга вам никто не делал. Вы покупали ее за свои кровные денежки из кармана. Поэтому 1848 рублей плюс 1645 рублей 45 копеек. Итого танк выходит внезапно. 3493 рубля 45 копеек. И что мы видим? Минус 2706 рублей. Переплата составляет 787 рублей 45 копеек, которые вы заплатите... Которые вы заплатите куда? И если вы посчитаете, то... Каждый танк, который вы будете менять, составляет порядка 600, 700, 800 рублей переплаты. Если менять Т-34 на Льва и обратно, переплата составит полтора раза. Вопрос. Так ли хороша эта акция на самом деле, как нам рассказывает Wargaming? И развод ли это? Подумайте над этим и о мысли оставляйте в комментариях под видео. Ну, а с вами была я, Наташка Варька. Заходите, в общем. Как всегда, я с вами два пальца вверх, и пусть все у вас будет пучком.